Всем привет! На связи Артур и в данном видеоролике спешу с вами поделиться новостью о старте новой экономической онлайн игры от проверенного временем администратора. Это тот человек, который доказал, что он умеет развивать проекты, продвигать. Его первый проект называется 3 в одном. Многие здесь участвовали, многие здесь зарабатывают. До сих пор проект работает 132 дня. И сегодня стартует экономическая онлайн игра под названием Монополист. Вот так вот выглядит главная страница. Здесь уже участников 1715 человек. Администратор вот думал стартовать через 2 дня, но он решил, что сегодня. Уже проект готов, так что можно смело регистрироваться и зарабатывать деньги. По ссылке вы в описании переходите, попадаете на данную страничку, нужно пройти регистрацию. Вот здесь нажимаете на кнопочку и за это вы получаете завод в подарок, который вам будет приносить небольшую прибыль. Вот так вот выглядит главная страница, что нужно делать, это всего лишь 4 шага. Покупаем заводы, собираем периодически с них прибыль, продаем и выводим денежки. Зарабатываем вот таким вот образом. Сайт уникальный, дизайн красивый, симпатичный. Проект мне понравился и я хочу в него проинвестировать 30 тысяч рублей. Сумма не маленькая, об этом уже я написал, кстати, в своем телеграм-канале кого здесь вообще еще нет, то обязательно подписывайтесь. Здесь в первую очередь я сообщаю о каких-то новых, важных проектах. Ребята уже зарегистрировались и проинвестировали деньги. То есть начинают здесь зарабатывать. Кстати, для моих партнеров имеется страховка вкладов. 10 тысяч рублей. Это небольшая финансовая подушка для моих партнеров. Итак, после регистрации мы переходим в личный кабинет. Он уникальный. Здесь, кстати, у меня же 88 человек зарегистрировалось, потому что Администратора знают, в первом проекте его у меня там структура 4300 человек, соответственно здесь будет движуха очень большая, в проекте в 3 в 1, 109 тысяч участников, а вы подумайте сколько же здесь будет, это экономическая игра, популярная тема и здесь реально можно зарабатывать денежку. Сразу же вам рекомендую после регистрации перейти вот сюда, вот указать реквизиты, нажимаем на кнопочку, прописываем кошелек Advanced Cash, Payer и Яндекс Деньги. После этого вам нужно изучить заводы. Какие здесь есть, сколько они приносят дохода. Здесь все расписано и есть система уровней. Всего у нас 4 завода. У каждого есть по 7 уровней. Переходим в раздел, в раздел «Таблицу уровней». И здесь все четко расписано. Сколько вы проинвестируете, сколько получите, какой процент. Вот видим, самый дешевый 10 рублей приносит 20% в месяц дохода. Я же планирую купить ювелирный завод и его прокачать до шестого уровня. 29 двести рублей и потом еще несколько мелких заводов себе прикуплю. Буду зарабатывать 32,5% в месяц. То есть 3 месяца окупаем вложение, и дальше постоянно чистая прибыль. Этот проект, я думаю, рассчитан на долгосрок, потому что администратор показал как он работает как он развивает проекты естественно не забываем о рисках они есть абсолютно в любом проекте какой бы ни был администратор но снова таки бывают качественные админы бывают некачественные этот мне нравится именно поэтому я инвестирую 30 тысяч Итак, на вывод кстати уже есть денежка это означает что ребята уже закинулись калькулятор прибыли если вам не знаете где как просчитать обязательно сюда заходите прописывайте какой завод вы хотите купить вот допустим ювелирный 6 уровень То что я буду покупать И допустим литейный одна штучка Нажимаем рассчитать доход И показывается я в сутки буду зарабатывать На полном пассиве 317 рублей 90 копеек Месяц это 9500 И за год 116 тысяч. Это отличный заработок Помимо всего этого Здесь у нас имеется реферальная программа Вот сюда нажимаете реферальная система Там есть ссылочка, есть баннера Размещайте рекламку Пока проект свежий, на всех ресурсах, на всех экономических играх, буксах, делайте серфинг, привлекайте народ, здесь будут сотни, ну тысячи, здесь точно будет тысячи людей, реально будет очень популярный. Вы вот услышите меня там через месяц, через два и поймете, что я действительно был прав. Кроме всего этого, реализовали такую штуку, как гонка монополистов. Это дополнительный бонус к вашему заработку. Вот человек уже проинвестировал 58 тысяч. Казалось бы, проект вот только стартовал, он сразу же закинул, потому что админу доверяют. И он сейчас получает 40% плюс 40% чистого дохода. За то, что он занимает первые позиции, вот за 24 часа, за 7 дней, за 30 и 365. Я сейчас закину 30 тысяч, стану на второе место и буду получать также 28% получается, процентов дополнительного дохода. Это хорошо, будут скоро, я так понимаю, конкурсы, бонус за скриншот, то есть вы на форуме MMGP размещаете то, что вы получили выплату, не менее 5 рублей, и вам за это будет заплачен бонус. Есть серфинг сайтов, это заработок без вложений, можете здесь рекламировать свои другие проекты, в которых вы участвуете, нажимаете разместить свой сайт, пока новенький, здесь будет конверсия достаточно хорошая. Есть статистика сайта, новости о проекте, то есть вы можете перейти, почитать, все здесь подробненько расписано. Кстати, по поводу бонусного завода, или как? Да, здесь завод. По поводу бонусного завода вам нужно будет сделать в течение месяца хотя бы один завод приобрести за 10 рублей, потому что вот здесь написано, что нужно будет бонусный завод, сгорает, если вы ничего не купите в данном проекте. Это сделано в целях маркетинга, сделано... Чтобы бюджет не распылялся на различных халявщиков Которые просто зарегистрируются и будут постоянно выводить денежку То есть в течение месяца вам нужно будет купить хотя бы один завод за 10 рублей И вы будете получать постоянно прибыль Вот здесь все расписано, советую вам перейти, почитать, не буду на этом останавливаться Давайте же сразу же пополним баланс Покажу вам как здесь все происходит Прописываем сумму 30 тысяч рублей Выбираем PR кошелек Идет стандартная переадресация, все как обычно, подтвердить платеж, есть небольшая комиссия при оплате, но ничего страшного. Нажимаем подтвердить, вводим мастер-кей, если он у вас есть, нажимаем ОК и платеж успешно завершен. Если у меня на балансе 30 тысяч, сразу же переходим в раздел покупка заводов, ювелирный за 100 рублей нажимаем купить и дальше нужно будет его прокачать. Нажимаем Level Up. И вот здесь все таблицы уровней увеличить за 500 рублей, за 1000 рублей. И вот таким вот образом доходность растет на глазах, как говорится, 7000. И еще одно улучшение за 17100 рублей. Так, страничка обновляется, прогружается. Итак, я свой завод прокачал до 6 уровня, теперь буду получать денежку на полном пассиве. Давайте проверим выплату. Нажимаем «Вывести». 375 рублей есть. Вводим. Выбираем «Payer». До этого не забываем прописать реквизиты. И пишется, что все выплачено. Переходим. Обновляем страничку. И смотрим, есть платеж 371 рубль. Выплата от проекта «Монополист». Все четко. Проект работает, платит. Если он вам понравился, переходите, смотрите, изучайте. Я вам рекомендую присмотреться, так как... Здесь вероятность заработка достаточно большая. Так что вот такие вот дела, друзья. Следите за новостями, переходите в инвестиционные проекты, изучайте другие проекты. Если будут вопросы, задавайте. На этом все. Всем успехов и до скорых встреч в новых видео. Пока!